Привет! Очень часто перед делом маркетинга ставят такую задачу, как сделать все возможное, чтобы увеличить объем продаж. Обычно это бывают такие кризисные, тяжелые периоды. В этом видео я выделил такие вот 10 факторов, либо 10 особенностей, на которые иногда забывают посмотреть, которые иногда забывают проанализировать. Это не волшебные таблетки, типа вот 10 фишек, которые 100% нужно внедрить и это поможет, нет, но это то, что может натолкнуть и на новую идею, посмотреть на ситуацию по другим ракурсам, как-то по-другому проанализировать и понять, что у себя можно улучшить, ли подправить итак поехали Первая особенность, либо уточнение, на которое нужно обратить внимание, это то, что сам вопрос, как увеличить продажи, либо фраза увеличение продаж – это не совсем корректно. Почему? Потому что в конечном счете мы работаем не над увеличением объема продаж, мы работаем над увеличением прибыли. И когда мы анализируем результаты той или иной маркетинговой компании, мы смотрим на то, сколько мы потратили, смотрим на то, сколько получили. Исходя из этого, считаем показатели прибыльности, рентабельности, и уже делаем тогда выводы о результативности, то есть мы работаем не над увеличением объема продаж, мы наша цель увеличить прибыль. И тут сразу второй очень важный момент, что нельзя анализировать результаты маркетинговых компаний только в краткосрочном периоде. Например, у нас закончилась маркетинговая кампания, мы измерили результаты и посмотрели, что мы столько, сколько потратили, столько и получили, то есть вышли в ноль. И такие результаты для нас ну, как-то не очень. Но если сделать анализ, провести через 3 месяца, например, то может быть такое, что клиенты, которых привела именно это, по нашему мнению, не совсем удачная кампания, сделали, например, повторные покупки. И тогда это совсем уже другая результативность. Вот очень важно понимать, что иногда нужно смотреть на результаты за разные периоды. Третье, на что обращаем внимание, это то, что нельзя смотреть только на общие цифры. Например, на общий показатель объема продаж Либо прибыли Объясню на примере вот из моей практики Маркетинговая компания Направлена на продвижение Определенной категории продуктов В интернет-магазине Смотрим на показатель объема продаж Показатели прибыли Все хорошо, все шикарно Но когда начали анализировать Кто сколько покупал более детально То выяснилось, что в этот период Совершали покупки постоянные клиенты И они сделали прибыльной они ее обеспечили, а вот как раз те клиенты, кого приводила маркетинговая компания, они покупали не очень много. И если проанализировать вот именно только в разрезе этих клиентов, то маркетинговая компания в принципе была убыточной на момент ее окончания. Но мы помним, что мы анализируем данные и в краткосрочном периоде, и в среднесрочном. И второй момент это то, что мы не смотрим только на общие цифры, а анализируем более детально, кто и сколько покупает. Итак, четвертое. Иногда очень сложно ощутить выхлоп от маркетинговых компаний и вообще понятие, какой он будет. Сейчас очень много факторов, которые оказывают влияние. Вот с этим очень много сложностей. Я дальше объясню на примере и своего опыта. Итак, маркетинговая компания, продвижение товарной категории в интернет-магазине, пост в соцсетях, обычный рекламный пост. Значит, идет трафик на сайт, трафик достаточно хороший и по количеству, и что важно, по качеству, то есть очень низкий показатель отказов, вроде бы все хорошо. Но если честно, с продажами было не очень. Почему мы не понимали? Но через время выяснилось, что на эту страницу пошел поисковый органический трафик. И как оказалось, эта страница попала по сред... одному среднечастотному запросу в топ-10, то есть не в топ-5, а в топ-10. И вот это дало вот органический поисковый трафик, с которого как раз и пошли хорошие продажи. То есть вот как бы так получилось влияние на SEO. Мы сделали вывод, что это было вследствие того, что вот этот трафик, который дала рекламная кампания, компания, там были хорошие поведенческие характеристики пользователей. Поэтому вот было такое влияние вот этого трафика, что страница поднялась и вот попала по среднечастотному запросу в топ-10. Но опять же, это только предположение. Нельзя утверждать вот на 100% что это именно так то есть какой вывод что очень сложно понять какой будет вывод как, и когда вообще он будет поэтому нужно учитывать разные факторы и проверять разные гипотезы итак пятая особенность очень важно понимать, на какой стадии воронки продаж мы ловим нашего потенциального клиента маркетинговым воздействием. Ну, например, пользователь в поисковой системе вводит запрос «Деловая красная сумка купить». О чем это говорит? Это говорит о том, что пользователь уже определился, чего он хочет, и он уже находится на стадии выбора вариантов. И в этом случае он, скорее всего, может среагировать и на органическую выдачу, и, кстати, на контекстную рекламу. Но, если рассмотреть второй случай, мы начинаем в соцсетях показывать пост рекламный с красивой деловой красной сумкой. В этом случае мы, скорее всего, будем в своем большинстве показать, попадать на пользователей, которые не планировали покупку такого вот товара, то есть деловой красной сумки. То есть мы будем попадать на стадию формирования потребностей, то есть мы как бы даем идею, а не хочешь ли ты купить вот такой вот классный товар. И вот это нужно понимать. В этом случае, когда есть такое понимание, обычно маркетинговая компания строится более гибко. То есть вот те, кто все-таки среагировал, зашел на сайт, обычно настраивается ремаркетинг. То есть показывается продукты еще раз через какое-то время, чтобы напомнить, потому что это стадия не готовности купить, а стадия только формирования потребности. Вот такой вот анализ маркетинговых коммуникаций, то есть на какую стадию воронки продаж мы попадаем, на какую стадию осознавания в том, что нужен тот или иной продукт мы попадаем. Вот такой анализ, он дает возможность понять, а как и каких результатов и когда ждать от той или иной маркетинга компании и пункт номер 6 я его условно называла фокусироваться либо распыляться мы вспоминаем, что мы ориентируемся не сколько на объем продаж, сколько на прибыль, и вот в этом контексте может быть такое, что можно продать трем клиентам на большую сумму, либо, например, 20 клиентам на меньшую сумму, но в денежном выражении получить одинаковую прибыль. Вот это две разные стратегии, два разных подхода, еще могут вот использовать такую терминологию «поварьировать средним чеком», то есть сделать так, чтобы какая-то категория клиентов покупала на большую сумму, то есть увеличить их средний чек в разных ситуациях эффективно бывает по-разному точно также можно варьировать категориями продуктов либо видами товара то есть например иногда сконцентрироваться на более дешевых продуктах и стараться продать их либо наоборот сконцентрироваться на более дорогих продуктах где возможно маржа выше где достаточно совершить всего лишь несколько продаж и обеспечить таким образом нужную необходимую норму прибыли. То есть, опять же в разных ситуациях бывает эффективным по-разному здесь нужно все рассчитывать планировать нужно исходя из этого делать выводы какой подход лучше применить Итак, пункт номер 7, повторение успеха. Если какая-то компания очень хорошо зашла и были очень хорошие результаты, то вот если взять и все точно так же повторить, взять те же подходы, те же настройки, например, таргетинга и так далее, то не факт, что то зайдет точно так же еще раз. Потому что очень много факторов, которые оказывают влияние, очень сложно что-то прогнозировать. То есть я не за то, чтобы вот не пытаться вообще повторить хороший, успешный, предыдущий, Опыт. Я за то, чтобы всегда помнить, что не факт, что это сработает и делать поправку на вот такие непредвиденные факторы. Итак, пункт восемь. Ради хорошего постоянного клиента можно пойти в убыток. Напоминаю, что удержать клиента всегда дешевле, чем привлекать нового. Вот это важный момент очень часто клиенты теряются, когда какие-то процессы дают сбой, например, мы что-то не доставили вовремя, клиент начинает жаловаться, требовать назад свои деньги. И вот здесь очень важно посмотреть, что это за клиент, сколько у нас покупает, и если он действительно покупает с какой-то периодичностью, там на хорошую сумму, то можно пойти ему на уступки и вообще сделать все возможное, чтобы попытаться его удержать. Я не говорю, что так нужно поступать со всеми, нужно анализировать просто вот. У некоторых интернет-магазинов разного размера, у средних, и у больших менеджеры часто работают вот по шаблону. То есть, вот они сказали: вот в этом случае мы там деньги не возвращаем, и все. И сама процедура анализа клиента, она вообще не предусмотрена вот процессом. То есть вот работаем по шаблону и все, деньги не возвращаем. Вот отработали четко по процедуре. Но это не совсем правильно, потому что клиент действительно может быть лояльный, постоянный. И вот таким вот образом клиенты могут теряться. То есть я к тому, что ради постоянного, хорошего, лояльного клиента можно даже пойти в убыток, ну естественно в разумных пределах. Итак, пункт номер 9. Немножко банальный, но как показывает практика, его стоит отметить. Нужно обязательно договариваться, что мы будем считать хорошим результатом. Потому что может быть такое, что продажи, например, поднялись на 5%, отдел маркетинга считает что-то хорошо, а руководитель, оказывается, ждал, что это будет там 15-20%. Так вот эти моменты нужно проговаривать. Что мы будем считать хорошим результатом, как мы будем анализировать компанию. И обязательно проговаривать вот такие моменты, где есть предприятие положение, что у нас результат будет не сразу, а через какое-то время. Пункт номер 10. Нужно быть реалистом, а не фантазером. Вот это очень важно, ставить конкретные реальные цели. Можно, конечно, поставить задачу поднять в два раза объем продаж лыж в июне. То есть можно поставить такую задачу, но навряд ли это выполнимо. Есть такие факторы, как сезонности, есть фактор естественного спада, есть экономическая ситуация. Вот нужно все равно предполагать и чувствовать, что реально, что нереально, и ставить конкретные реальные цели. Если резюмировать все сказанное, то можно сделать вывод. что Для того, чтобы понять, какие маркетинговые компании работают, какие не работают, разобраться, как увеличить объем продаж, нужно собирать аналитику, нужно собирать данные. Все анализировать и уже исходя из этого делать какие-то выводы. Без этого невозможно увидеть реальную картинку и понять, что работает, а что нет. Очень многие думают, что маркетинг это вообще что-то про креатив, про картинки, там, про логотип. Естественно, это все тоже есть, но аналитика в маркетинге тоже занимает свою вот такую существенную часть. Без этого невозможно разобраться и найти вот тот правильный ответ на вопрос для конкретного бизнеса. А как нам поднять объем продаж? Вот Что для нашего бизнеса будет работать? Потому что в каждом бизнесе будет свое уникальное решение, в каждом бизнесе будет свой уникальный правильный ответ. А для этого нужно анализировать то есть иметь данные и это не только какие-то данные например там из google analytics или там статистика соцсети это обязательные данные из бухгалтерских систем из rp может быть систем то есть анализ вот такой вот комплексный поделитесь пожалуйста в комментариях было ли вам полезно понятно интересно ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг